Вот этот вот треугольник мышц — это передняя дельта. И сегодня я покажу вам лучшее упражнение именно для нее. Привет, друзья, с вами Антон, канал Воркаут Витас Городских Улиц. И сегодня я продолжаю рубрику, в которой показываю одно лучшее упражнение для каждой конкретной группы мышц. И для того, чтобы мы смогли найти лучшее упражнение именно для передней дельты, необходимо заглянуть в учебник анатомии и посмотреть, какую функцию выполняет эта мышечная группа для того, чтобы создать нагрузку именно противостоящую ее функции. Итак, передняя дельта в частности отвечает за то, чтобы поднимать вашу руку вот в этой плоскости. Неважно прямое плечо, пересогнутое плечо, когда вы его поднимаете перед собой вы выполняете это исключительно за счет передней дельты. И здесь нужно отметить особенность этой мышечной группы, потому что она сравнительно небольшая. То есть вы не сможете выполнять упражнение, которое будет противостоять вот этой функции с большим весом. В отличие от отжиманий, подтягиваний, когда вы с помощью больших мышечных групп что-то толкаете перед собой, или наоборот, тянете на себя, что-то тяжелое и большое поднять вот исключительно за счет дельты у вас просто не получится. Поэтому, если вы посмотрите на технику разных людей, тренирующихся в спортзалах или выполняющих упражнения с большим весом на плечи, когда они делают вид, что тренируются, они на самом деле их нагружают, вы увидите, что они подключают и грудь, и спину, и ноги, и всем телом работают, пытаясь сделать вот такие разводки, вот такие разводки, да? Разводки через стороны вверх, это называется, в языке бодибилдинга и фитнес. Лучшее упражнение для средней дельты. После того, как мы с вами разобрались, какую функцию выполняет передняя дельта, следуя ньютоновской механике, нам нужно понять, как нам создать сопротивление, как добавить нагрузку, которая бы противостояла функции, выполняемой дельта. То есть, если дельта у нас поднимает плечо, нам нужно создать какую-то нагрузку, которая будет давить на руку вниз, чтобы оно опускалось. И, используя свое воображение, можно придумать такое упражнение, дам вам подсказку, на брусьях, для того, чтобы просто прицельно бить по передней дельте. Предлагаю прямо сейчас вам остановить этот ролик на минутку, подумать самостоятельно, что это за упражнение такое, а потом вернуться, и я уже продемонстрирую лучшее упражнение для передней дельты с собственным весом. С возвращением, друзья, Я надеюсь, никто из вас не схалтурил и не решил сразу посмотреть ответ, потому что тренировка воображения – это тоже очень и очень важно. Ну а упражнение, о котором пойдет речь – это вторая половина русских отжиманий на брусьях. Все знают русские отжимания, верно? Русские отжимания на брусьях – это вариант классических отжиманий на брусьях, в котором добавлен уход корпусом назад в нижней точке и переход на предплечье последующим возвращением в исходную точку. За счет этого упражнение становится несколько более сложным и, кроме того, позволяет активировать мышцы пресса и ноги. Поскольку у вас наверняка возникнут вопросы, как работает это упражнение, давайте его объясню. Как я уже сказал в прошлом, передняя дельта отвечает за подъем плеча. Соответственно, нагрузку мы должны создать таким образом, чтобы плечо опускалось. Что происходит у нас, когда мы выполняем вторую часть русских отжиманий? Вот вы находитесь в упоре, а затем вы переходите на локти и уходите корпусом назад, то есть у вас происходит подъем плеча, да, относительно горизонтальной линии, вот оно, плечо поднимается, то есть работа передняя дельта. Но при этом оно происходит под нагрузкой, то есть вы не просто роняете свой корпус, а вы его медленно опускаете. Таким образом тело у вас дает вниз, то есть чтобы провалиться, а плечо, передняя дельта сопротивляется этому для того, чтобы вас может было медленно, и контролируемо опустить. Таким образом, используя свое собственное воображение, обычные уличные брусья и знания школьного курса физики, мы можем придумать упражнение, которое будет давать целенаправленную огрузку на переднюю дельту мышц плеча. Для этого нужно взять отжимания на брусьях, вот эти вот, и выкинуть из них сами отжимания на брусьях. Почему это не очень классное упражнение, я делал отдельное видео, можете его посмотреть на канале, если еще этого не сделали. А вторую часть, непосредственно вот уход на корпус и возвращение в упор, это отличная штука для того, чтобы прицельно нагружать переднюю дельту. Если вы смотрели этот ролик в формате Full HD, либо на большом экране, то мне даже комментировать ничего не нужно, потому что вы сами все увидели. Вы увидели, как сокращаются, расслабляются мышцы, в частности, передние дельты, когда вы уходите на прямые руки и затем возвращаетесь в исходное положение. Потому что это упражнение, оно действительно выполняется практически на 100% за счет мышц плеча и именно передней дельты. Попробуйте сами, сыграйте в лесенку на ближайшей тренировке, начните там с двух и, прибавляя по два, дойдите до 20 повторений, и вы увидите, как забьются ваши плечи, и вы поймете, что упражнение действительно стоящее. А выполняя его регулярно, вы сможете добиться очень неплохих результатов. На этом все на сегодня. Спасибо за просмотр. С меня еще одно видео, которое будет посвящено тому, как можно качать грудные мышцы без использования отжиманий на брусьях. По традиции, большое спасибо всем тем, кто поддерживает нас на платформе Patreon. Мы определились с следующей целью. Мы будем копить на динамический стабилизатор электронный для зеркальной камеры. Для того, чтобы мы могли снимать красивое видео в движении. Потому что не всем понравился дерганный монтаж из последнего видео Санька. А для того, чтобы его не было, нам необходимо получить стабилизатор. Вот. Все, с вами был Антон, канал Workout Fitness городских улиц. Подписывайтесь, пишите предложения для следующих роликов в комментарии и скидывайте этот ролик друзьям, которые хотят накачать плечи, но никак не могут это сделать. Уверен, что это упражнение им поможет. Пока! Обожженную кусачим пламенем ладонь Пытаюсь удержать как можно дольше над огнем Если в итоге не смогу не одернуть ее Значит, это не мое